Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Зайна Руслан. мне 34 года, я из города Самара. Я преподаватель йоги, йога-терапии, тренер по питанию и физической культуре, коуч наставник Помогаю обрести фигуру мечты, сделать крепкое здоровье и достичь душевного спокойствия, и равновесия. Сегодня я хочу оставить отзыв для удивительного человека, с которым мне довелось познакомиться. Это Александр Круглов, желтый мужик. Сначала первое впечатление было, интересно, что это за человек, чем он вообще занимается, кто он такой. И внезапно, внезапно я попал к нему на консультацию. Оказалось, это удивительнейший профессионал своего дела. Артист с огромным стажем, продюсер, организатор, и уже как 30 лет он в этой индустрии. То есть, все, что касается публичных выступлений, ну, это для него просто как раз, два, три, четыре, пять, да, то есть, как мы считаем до пяти, чистим зубы, так вот это для него он в этом просто уже кучу лет варится, и просто, ну, мастерски всем владеть словом знает, как подать себя, свои услуги, знает, как человек правильно смотрится на сцене, как ему нужно разговаривать, как взаимодействовать с аудиторией. Так вот, Александр взял и разобрал немножко мое выступление. По, по порядочку: раз, два, три, четыре, пять. Начиная от я делал, делаю видео уроки. Начиная от того, как... Встать в какую позицию, как поздороваться с людьми, где сделать паузу, какой поставить свет. Как лучше, в общем, выглядеть для того, чтобы клиенты, клиенты ученики, люди, которым я хочу помочь, слушали, это раз, слушали, не отвлекали свое внимание и продолжали смотреть, чтобы я был интересен. Считаю это очень важно. Потому что иногда из этого складывается, вообще, сможешь ли ты помочь людям и, соответственно, получить за это достойное вознаграждение. Ну, то есть, ценен ли ты для людей? И очень много здесь нюансов как раз в том, как мы выглядим, потому что встречают по одежке. То есть, соответственно, какой бы вы классный не были, если вы не умеете это донести, не умеете общаться с, людь с людьми, не умеете общаться с аудиторией, не владеете своим голосом, голос пропал, не умеете красиво выглядеть, правильно поставить свет, это все зря, все, чему учились, все, что умеете, все зря, потому что люди даже не придут к вам, не захотят, подумают, что вы не профессионал. То есть, как важно выглядеть и говорить хорошо как важно правильно взаимодействовать с аудиторией и выстроить этот диалог, как импровизировать. Так вот, Александр, по порядочку, уже следующие видео, которые я записал, были совершенно другого качества, совершенно... Ну, мы до сих пор, кстати, работаем, то есть сейчас это уже рекомендации по микрофону, по свету, то есть э, как выстроить, правильно? уже какие-то личные фишки, которые в начале и в конце, да, чтобы я был узнаваем, то есть касающийся личного бренда. И это очень круто. Что такое личный бренд, блин? Да это когда вас запоминают, вы просто появляетесь и сразу, ох, привет, Руслан, здравствуй, желтый мужик Саша, спасибо. Так вот всем... Кто выступает публично, общается с аудиторией, неважно, тренинги вы ведете, либо вы выступаете с какими-то речами, либо вы комик в стендапе, либо вы артист, я срочно рекомендую обратиться к Александру Кролл, это огромнейший опыт. Да, это супер коуч по вашим публичным выступлениям «Как не бояться камеру?». Как на нее выступать и быть классным, быть, быть реально крутым, не просто какой-то фуфел нести, быть интересным, но если вы еще эксперт, то это просто взрывная смесь, продажи вам обеспечены, это внимание аудитории и, соответственно, это бабло, это бабло. Александр, спасибо за ту дикую жизнь, энергию, мотивацию, да, я очень много сделал, и мы с тобой еще будем продолжать, спасибо за то, что ведешь меня. И это мой не последний отзыв. Потому что смотрите, как круто я выступаю. И в этом заслуга немножко Александра. Он раскрепостил меня. Научил смотреть в камеру. В камеру смотреть. Я теперь смотрю в нее, что считаю очень важным. И хорошо себя очень чувствую. Как будто общаюсь с любимыми людьми. И это правда. И это правда. Я не стесняюсь. Александр, спасибо. Все, кто выступает перед аудиторией в онлайне, в офлайне Рекомендую поработать с Александром, взять у него консультацию, разбор и личное сопровождение, если вы хотите усилить свои ораторские качества, свой голос, свой образ, личный бренд. И просто быть узнаваемым человеком для того, чтобы делать большие дела, расти, больше клиентов привлекать, в конце концов, просто своим образом и просто своей речью. Ну и делать деньги. Александр, спасибо большое. С вами был Зайнаков Руслан. Всего доброго.